Недавно общался с однокурсником, и вот он рассказывал, как общался, получается, с другим моим однокурсником, который э, жаловался на жизнь. Вот он рассказывал, какого хрена там Тарасу так повезло, вроде бы все в общаге были равны, а вот сейчас он миллионер, э, почему так? Э, почему так? Почему так, ребята? Разве дело ну, в каком-то везении? Разве дело в везении? Все дело в выборе. Все дело в выборе. Ваш успех – это, это выбор. Я просто выбрал такую жизнь. Если бы он выбрал такую жизнь, он тоже бы стал миллионером. Он выбрал ходить на работу каждый день. Я выбрал другое. Я выбрал сидеть на съемной квартире и по 10-15 часов работать над своим делом каждый день. Вот какой я сделал выбор. Он сделал выбор э, в пользу сериалов. Посмотрел там все сезоны самых топовых сериалов. Каждый день он тратит 3 часа там условно на сериал. Я сделал выбор в пользу книг. Каждый день я э, тратил там по пару часов на книги. Вот и все, вот и все, все дело в выборе. Я выбрал одно, он выбрал другое. И вот проходит месяц, там, полгода, год, да, ничего не меняется. Ничего не меняется, мы на одном и том же уровне. Проходит два года, уже начинает что-то меняться. Проходит три года, все, я долларовый миллионер, он продолжает ходить на работу. Изменится что-то у него в жизни, ничего не изменится. Он достигнет успеха, нет, не достигнет. Какой смысл тогда об этом говорить, какой смысл жаловаться? Он выбрал такую жизнь. Конечно, если бы он приходил с работы и уделял два часа, там, даже полчаса в день уделял своему любимому делу, каждый день бы он уделял, тогда возможно. А так ну, ничего не изменится. Я уже говорил, да? на работе работают, становятся богатыми в свободное от работы время. Ничего не изменится, если делать все то же самое, если ходить, продолжать на работу и надеяться на какое-то чудо. Ну, конечно же, ни хрена не изменится. Давайте я вам расскажу свой распорядок дня, да, как я начинал, как я жил. Как я тогда жил? Просыпался я в 2-3 часа дня. В 3 часа дня вот я просыпаюсь, дальше идут мантры, аффирмации, зарядка, пошел на кухню, приготовил что-то там похавать. Сел за комп, работаю. Работаю там до 10 вечера. В 10, там, 11 условно иду на кухню, что-то себе готовлю. Э, приношу все это за компьютер, включаю что-то полезное, смотрю там до часу ночи. И сейчас опять работаю там э, до 5, до 7, до 8 утра. Как когда? Если э, ну напряжно работать, да, там работаю до трех часов, там с трех до пяти, э, слушаю аудиокнигу или читаю книгу, потом схватил какой-то инсайт, опять сажусь за комп, записываю и опять продолжаю работать. До семи там работаю, ложусь спать, в три часа дня опять просыпаюсь. Вот, вот вам распорядок дня, вот вам, да? Режим, режим миллионера. Вот такой вот режим был у меня. Один раз в три дня я ходил на стадион. Я занимался, я разрабатывал руку, я тогда сломал руку, она у меня не сгибалась, и вот я разрабатывал руку, занимался через боль, после стадиона я заходил в супермаркет, покупал еду, и вот опять два дня не выходил из дому, сидел за компом. Вот и все. И так я жил. И так каждый божий день, ребята. Вот и все. Вот вам мой выбор. Я выбрал такую жизнь. Я каждый день уделял очень много часов своему делу. Что изменилось сейчас? Ну, по сути, ничего. Я также уделяю э, своему делу очень много часов. Конечно же, может, не 10, не 15 часов, может быть, 5 часов, да? Я сейчас работаю в день. В какие-то дни, может быть, вообще там по пару часов. Да, сейчас у меня семья... Сейчас, ну, какие-то там поездки, какие-то встречи. А так, по сути, ничего не изменилось. Я как уделял своему делу время каждый день, так и сейчас это делаю. Просто тогда, ну, ты живешь один на съемной квартире, у тебя ничего нет. И, понятное дело, у тебя полно времени. И ты каждый день во все это погружаешься, погружаешься во все процессы. Вот во все процессы, да. Когда ты начинаешь, и у тебя ничего нет, нет команды, ты сам все делаешь. А сейчас, ну, я занимаюсь уже другой понятное дело деятельностью. Сейчас я много общаюсь, сейчас я, можно сказать, занимаюсь организационной деятельностью, ну и выхожу постепенно со всякой там операционки. Просто раньше многие мне писали там, расскажи о своем дне. Да и сейчас пишут, да, ну ребята, ну какой может быть мой день? Я работаю над своим делом, я кайфую от этого, проснулся, поработал, сходили, да, с любимой, там прогулялись на набережную, вот сейчас 3 часа ночи И записываю для вас видео. Вот и все. Вот общался с человеком, общался с подписчиками, пришла мысль, я в телефон зашел, голосовой себе записал, чтобы не забыть эту мысль, пришел и вот записал для вас ролик. В общем, друзья, нет никакой магии, если вы будете столько же уделять своему любимому делу времени, вы тоже добьетесь успеха. Нет никакого везения. Нет никакого везения. Смотрите, да, я в этом деле... Я занимаюсь своим делом 10 лет. 10 лет, представляете? В какие-то дни, да, я уделял 10 часов, 15, ну, в какие-то дни и несколько часов. Там, когда я начинал, условно, в тринадцатом году, ну, может быть, я, там, час уделял своему делу, да? Может быть, там, полчаса в день. И вот я делаю это на протяжении 10 лет. Давайте просто посчитаем. Возьмем 10 лет и умножим на 365 дней. Получается 3650 дней. И умножим на... Ну, давайте возьмем среднее значение на 4 часа. Получается 14 тысяч с чем-то. Около 15 тысяч часов. Я потратил на свое дело. 15 тысяч часов, ребята невозможно не добиться успеха, я уже это повторял, невозможно не добиться успеха. Знаете, есть правило про 10 тысяч часов, если ты потратишь на какое-то дело 10 тысяч часов, ты станешь экспертом, неважно какое это дело, рисование, там, плавание, э, теннис, инвестиции, в общем, что угодно. Вот если ты будешь условно 10 тысяч часов э, лобать на гитаре, ты будешь таким экспертом, ты будешь настолько круто это делать и когда мне кто-то там из подписчиков до да, жалуется и говорит блин вот не могу я в своем деле добиться успеха и я ему говорю а сколько часов ты потратил сколько часов ты потратил а оказывается там нету и 500 часов и тысячи часов нету а если у вас нету тысячи часов или даже двух тысяч, это мало это очень мало ребята это очень мало Будет у вас 5 тысяч, 10 тысяч, вы по-любому добьетесь успеха. Все мега просто. Короче, ребята, не нужно ничего усложнять, все намного проще, чем кажется. Я вам рассказываю все со своего опыта. Знаете, раньше вот я вам говорил, да, что не было вот таких каналов, да, когда вот миллионер рассказывает о своем пути, вот просто делится своим опытом. И вот тогда мне таких каналов не хватало, и поэтому я сейчас этим занимаюсь, я сейчас делюсь. Да, своим опытом. Ребята, я простой человек, я не какой-то там правильный, да, я раньше там бухал, тусовался, у меня нету режима, да, я не хочу вот перед вами показаться каким-то правильным. Тарас, вот у тебя, наверное, режим, вот ты там просыпаешься всем утра, потом идешь на пробежку. Нет, ребята, нет. Вот сейчас, да, 3 часа ночи я записываю ролик. Конечно же, я хочу прийти к режиму. Это было бы намного лучше для меня. Но... Важно понимать, что самое главное – постоянство усилий. Режим – это ты с вот 6 до 7 условно бегаешь каждый день. А постоянство усилий – это ты бегаешь каждый день, но не 6 до 7, а в любое время, главное это делать, главное не пропускать. Вот э, в чем разница да, между постоянством усилий и режимом. Конечно же, режим – это круто. Если ты научишься управлять режимом, вот видите, я еще не такой прокачанный, не такой крутой, чтобы, да, вот, вот жена у меня в этом плане молодец. У нее есть режим, у нее все четко по графику, она хорошо себя чувствует. Да, я э, в каких-то моментах не всегда хорошо себя чувствую, когда там просыпаюсь в 3 часа дня, когда много работаю. Но вот когда я работаю ночью, у меня такие инсайты, ребята, приходят, когда я работаю ночью. Все самые крутые идеи, самые крутые ролики, они, они рождались, когда я, когда, я ночью, когда я ночью работал. Вот так у меня. Но самое здесь главное, что, я уже повторял, самое главное во всем этом деле, во всем режиме, во всем богатстве, во всем-всем, самое главное быть счастливым, если у тебя куча денег, но ты несчастный и... Нужно задуматься, потому что зачем тогда жить? Зачем тогда жить и зачем ты вот зарабатываешь деньги? Зачем ты каждый день выходишь на пробежку с 6 до 7? А потом занимаешься там в зале, у тебя идеальное тело, и ты, блин, несчастлив. Но это все до одного места. Главное здесь быть счастливым. Вот и все. В общем, ребята, на этом прощаюсь. Больше пользы у меня в закрытом канале, там я делюсь тем, чем не делюсь на ютубе, там у меня есть закрытые ролики, там своего рода менторство, если вам интересно, добавляйтесь, вторая ссылка в описании. Если вам зашло это видео, поддержите его лайком, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Всех люблю, целую, пока.